Ancient Enemy, это карточная ролевая игра, действия которой происходят в разрушенном мире, где силы зла уже победили. Разите искаженных врагов с помощью чарующего набора заклинаний и способностей. Отправляйтесь в изуродованную пустыню и победите самого смертельного врага. В игре нет русского языка. Будет сложно людям, не имеющие хотя бы минимальный уровень английского. Вторая игра Killin' Floor 2, я ее купил наверное год назад она была со скидкой, стоила копейки, поиграл недельку, надоело. Позвал знакомого поиграть по сети, столкнулся с проблемой, у него оказалась игра в стиме, в Epic Game добавить друзья никак не могли друг друга. Чтобы попасть на один сервер пришлось буквально танцевать с бубном, ибо оно не хотело видеть сервер который я создавал. По сути игра неплохая. Человек. Максимальное число игроков оказывается заброшены на карту, чтобы уничтожить мутантов и их босса. Они должны выдержать определенное количество врагов. 4, 7 или 10 волн, после которых появляется один из боссов. Игроки отражаются от волн мутантов клонов, каждая последующая волна включает увеличение количества обычных и появление особых противников. После окончания волны игроки бегут в торговцу, магазин, в котором осуществляется покупка разного вооружения и экипировки. Убивая врагов, игроки получают деньги. А также накапливают опыт, переходя на следующий уровень своих перков. Чем больше игроков в команде, тем больше противников нападает на их и тем они сильнее. Матч заканчивается тогда, когда игроки уничтожают босса игры, идущего после волн. На этой неделе бесплатного Тепик Гейм, все ссылки в описании под видео, забери эти игры. Когда никто не гибнет, а? Итак, вам надо купить боеприпасы. Мой вам совет. Девять патронов. Странно, что я спрыгнуть не могу. Только у тех местах, где это можно. Поспешите, Приближаются мутанты. Кабина закрыта. Пойдите отличитесь. Ух ты, конечно, Санкью восемьдесят четыре мутанта. <laughs> Ничего себе он Ой-ой-ой-ой все шо, -шо, -шо, шо таки пресная <мирает> свой код свою не походу нет мясорубка с выкачкой навыков. Вы друг Разные специальности. Знаете, что? Я почти удивлен, что вы еще живы. Там то подрывник, Послушайте, то штурмовик, а? то ли берсерок с топором. Достаточно прикольно и интересно. Ну, как по мне. Гранатами окей, запасаемся, спасибо, что сказала Томик возьмем. Купим Томик. Хочу с Томиком походить. Э, что с тобой, друг? Друг? Что с тобой? Спасибо за пушку. Я, конечно, Третья волна. А вот и они. И О, томик неплохой, кстати, такой. Мага, я понял. Вдруг ты меня ж будешь охранять, да? Пока я тут развлекаюсь. Ой, хочу с снайпером попробовать поиграть. Сейчас будет четвертая волна. Не, Чисто вот... Э, попроверять. Э, разные пушки, пострелять. Прикольно. Ой, упал. Если они там веселяться, давай ему гранатку кинем. Вот э, вылез. Лё Стоп Ты-то вот замедлял замедлялка меня вымыкает Немножко, конечно Она иногда так просто, ну Я не знаю Из-за чего она срабатывает, конечно Интересно даже 11-10 Так, что то Поле боя ушло от меня подальше как-то неправильно это все. Я должен всех наказывать, обязан просто. Ну, но... а почему бы и нет? Если не я накажут, у меня накажут, правильно? Логика присутствует, и это правильно. Ты чё? Безупречно. навык хочу быть метким стрелком продать продать продать переметки стрелок да вот прикольно арбалет это снайпа а что я могу купить вот 2 500 могу купить купил Подождите, это получается что? Ничего себе, патрончик. Это сейчас... Подождите. Ух ты. О, вот так должна выглядеть оптика в реале. Вот это мне нравится. Ну, ну да. Примерно так, да. Так, а приближать можно, к примеру? Что Там, типа... Задело, мои. У ну что? Ну что, где? <связывая> что? Это по одной пульке только? Но она сносит нафиг. Ну, снайпером только можно вот поиграть в, в, в кооперативе. Ну что, снайпером я не смог бы играть в соло. Мне просто не хватало бы скорости убивать их. <звы> Жесть, отдача такая жесткая. Э, шо за фигня те мои товарищи? Меня как будто кинули. Жесть, вот это мясо. Круто, конечно, но такое. красота. Я впритык не попадаю. Э, ну отстаньте, алё. Где мой пистолет? Короче, снайпер мне уже не нравится. А что, один или че? Отвали, ты слышишь? Вот это так и надо, блядь. Модернизации, типа, снайпер лучше станет круче. Что ты там, ботанчик? Братан? Классный чувак, медик. Сэмпивари матч. much. снайпер чисто на вот таких, походу. Рассчитан. Потому что, ну, на мелких смысл ему тратить. мелких и они сами разберут Вам дело. О, у меня четко под последнего моба последний патрон Этот даже не, понял, что в него попал. не снайпер прикольный уже нравится Да, он же снайпер, стрелок, меткий стрелок, не снайпер, меткий стрелок. Да, да, да. А, не опаится, не опаится это пушка. у па пистолетик. Прикольные какие-то bfg прям. У меня денег на них нет. Угу. Могу пистолет купить. Пойдите, Ой, так, это босс. Ой-ой-ой, это король. Отбивальщиков. Прикольно. Э, э, э братик. Скажите, это обычный моб был. А где этот царь? Вот это он. И вот он. Подожди, я ему нормально сношу, да? Так, то да. Неплохо, неплохо, кстати. Ой-ой-ой, он нашего одного вынес. Жесть, прикольно. Еще трассер такой остается. о Ничего себе лазером стреляет Победа Ваш отряд выжил Круто Да в кооперативе вообще чётенько А вот соло Соло это такое Не очень круто кооперативе советую вообще. Четенькая игра. Там у меня навык новый должен появиться был. Командос. Или то, или то. А что это? На 85% повышает урон от 9 мм патронов. И ножа. Скорость смены оружия повышается на 50%. Останавливающее действие профильного оружия растет на 150%. Это я, получается, его отталкиваю, буду пулями отталкивать. И лучше перезарядка и остановка. Да. Меткий стрелок. Мне нужен пятый уровень, чтобы появилось хоть что-то. При использовании профильного оружия, скорострельность растет на 25%, а скорость движения на 10%. Да, неплохо. Да, вот это хочу. Точный стрелок. Берсерк, общее здоровье растет на 100%, не вот это вот я выбрал, я помню, при использовании профильного оружия скорость движения выше на 20%, просто атаки на 20% быстрее и урон на 20% больше при использовании профильного а тут за каждого мутанта, убитого профильным оружием, восстанавливается 3 очка здоровья, атаки профильного оружия, ближнего боя быстрее на 20%. Быстрее, но без 20% атаки. Но восстанавливают хп -шечку. Ну, как бы для ближняка это лучше, наверное. Ну и командос неплохой тоже. И снайпер неплохой. Спецназовец, е-мое. Тут столько классов просто вот. И у каждого свои перки, и у каждого свое оружие. Если вы не играли в эту игру, вам нужно в нее поиграть. Пиши в комментариях, что ты хотел бы поиграть. Что тебе нравится за жанры игр и во что ты сейчас играешь. Буду рад.